Часто увидишь нечто потрясающее. Какое-то безумие. Ага. Это не безумие, а беззумие. Honor 20 про. Остановим это без зумия. Камера с 30-кратным цифровым зумом.